Привет всем! Вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Арбитраж или арбитражные сделки – торговый метод, который основан на осуществлении разнонаправленных сделок с одинаковыми активами при возникновении в их стоимости финансовой разницы. Например, межбиржевой арбитраж, позволяющий заработать на разнице курсов криптовалют в моменте на различных криптобиржах. Купив криптовалюту на бирже А по более выгодной локальной биржевой цене, чем на бирже Б, и продав ее на бирже Б, вы таким образом осуществляете арбитражную сделку, зарабатывая на разнице курса в моменте. Основой подобного подхода является то, что рыночная цена криптовалюты или другого актива выравнивается, то есть является средним арифметическим между ценами различных бирж. Арбитражные стратегии — это основа многих торговых систем, и они являются низкорисковыми операциями, приносящими гарантированную прибыль трейдера.